С развитием криптовалютной индустрии все больше сфер нашей с вами жизни переходит с фиата на разнообразные монеты и токены. Токен становится универсальным, предлагая пользователям все больше способов его применения. Сегодня мы поговорим о проекте, девизом которого является «Держать, зарабатывать, играть». Представляем вам проект Mellow. Mellow – это перераспределяемая криптовалюта, построенная на Binance Smart Chain. Особые условия сети BSC делает токен Mellow одним из лучших для интеграций, ведь позволяет совершать быстрые и недорогие транзакции. Mellow – это не просто токен, а целая экосистема, которая стремится создать собственное казино в виртуальной реальности. Проект успешно прошел аудит. Каждый пользователь может подробно изучить аудиторский отчет и сделать собственные выводы по безопасности и эффективности данного проекта. Держать, зарабатывать, играть – именно эти функции доступны всем пользователям данного проекта. Приобретайте и храните токены Мелу у себя в кошельке и наблюдайте, как будет расти ваш баланс. Зарабатывайте, ведь 3% от каждой транзакции мгновенно распределяются между каждым кошельком, на котором хранится заветный токен. Играйте, ведь проект предоставляет среду казино виртуальной реальности, которая будет интегрировать универсальный токен Mellow. Токен является сердцем любого проекта и дает понять, в каком состоянии он находится. Говоря о Mellow, стоит отметить его активность на криптовалютном рынке. И это неудивительно, ведь использование токена для создания пула ликвидности не требует комиссию, что позволяет снизить транзакционные издержки, на максимально низкий уровень. Разработчики заблокировали ликвидность токена на PancakeSwap на один год, что позволит стабилизировать его на рынке. Также в качестве стабилизации и надежности токена регулярно производится ручное сжигание. 1 миллион токенов сжигается на каждую тысячу кошельков, пока в обращении не останется 402 миллиона токенов. Если у вас появилось желание приобрести данный токен, то это реально, Mellow можно приобрести через PancakeSwap. Актуальную стоимость токена можно регулярно отслеживать в децентрализованных приложениях, которые транслируют графики в реальном времени. Например, вы можете использовать GoSwap или PoolCoin. Сейчас у токена достаточно приятный курс, а значит самое время приобрести его и начать получать приличную прибыль. Также вы можете приобрести токен на бирже WhiteBit и поучаствовать в раздаче гарнитур VR, которая позволит стать одним из первых пользователей казино виртуальной реальности от Mellow. За любым сильным проектом стоит сильная команда. Команда Mellow состоит из 14 специалистов, имеющих обширные знания, умения и навыки в таких областях, как развитие бизнеса, маркетинг, право, финансы, графический дизайн и информатика. Преобразуя и интегрируя финансы и развлечения, команда создает удивительный проект, который может достичь небывалых высот. Команда создает впечатление высококвалифицированных и целеустремленных людей, которые объединились, чтобы создать нечто новое и интересное. Mellow отличает постоянный поиск новых талантов и положительное отношение к сотрудничеству. Они активно развивают свои социальные сети, и ждут каждого пользователя, чтобы обсудить с ним развитие проекта и выслушать видение пользователей относительно его будущего. Вы также можете стать частью огромной семьи Mellow. Присоединяйтесь к их Telegram и Discord, а также посетите официальный сайт проекта. Ссылки на социальные сети и официальный сайт вы можете найти в описании под видео. Благодаря активной поддержке со стороны пользователей Проект уже расписал свои планы вплоть до конца 2022 года. Сегодня проект уже достиг больших результатов. Например, успешно запустил собственный токен Mellow, подписал листинговые соглашения с криптовалютными биржами, проработал бренд проекта и заключил множество партнерских соглашений и, конечно же, ин разрабатывает собственное казино. Наверное, это будет первое в истории казино виртуальной реальности, в основе которого лежит криптовалюта. Мы с нетерпением ждем реализации всех планов данного проекта. Mellow весьма амбициозный проект, который воплощает на первый взгляд невозможные вещи. Вместе с токеном Mellow вы можете держать, зарабатывать и играть. Конечно, команде предстоит еще много работы, но на сегодняшний день они уже достигли хороших результатов. Каждый, кто готов поддержать данный проект, может перебрести их токен и активно участвовать в жизни этого замечательного проекта. Надеемся, что в скором времени Мэллоу удивит нас новыми достижениями, а также акциями, конкурсами и различными мероприятиями. А пока пожелаем им удачи в этом долгом, но интересном пути.